Привет, меня зовут Игорь Сизов, мне 35 лет Я профессиональный актер театра и кино Руководитель и педагог актерской студии И это мой видеоотзыв о курсе гвоздистояния у Виталия Бамбура Как вы можете наблюдать, прямо сейчас я стою на досочках с гвоздями И у вас тоже получится Да, еще смотрите, у меня дырочка вот тут на штанишке и я не стесняюсь. Ребят, самый главный, самой главной моей мотивации для прихода на курс было следующее. Мне нужен был тренер. Что это означает? Предположим, если вы хотите пойти заниматься в спортзал или в бассейн, или к коучу или к психологу, и не можете найти в себе силы для регулярных тренировок, для постоянного для постоянной практики, то вам нужен тренер. Вы покупаете курс, покупаете тренера и занимаетесь с ним. Вот такую роль в данном случае для меня выполнял Виталий Бамбур. Конечно же, он дает техники, у нас была теория, у нас была практика. Мы стояли один раз в неделю по средам группой, и я понимал, что я не могу прийти на следующее занятие и не встать на гвозди. Поэтому мне приходилось практиковать дома. Сейчас я стою на гвоздях практически каждый день, либо через день. Я освоил гвозди 10 мм и 12 мм, шаг между гвоздями. Классный курс, рекомендую. Спасибо огромное, Виталий, за работу. Небольшая добавочка про Виталия. Достаточно бережно и с достаточной долей свободы, он дает, что он дает? Надо какое-то слово подобрать. Атмосфера свободы. Вот, вот что у нас было. Атмосфера свободы. Не было никакого а, принуждения. Ты должен стоять, ты должен встать. Стой, сила воли и все прочее. А, нет, вот этого не было. И это тоже очень важный такой момент. Спасибо, Виталий, спасибо всем. Извиняюсь за, возможно, длинный отзыв. Всем желаю стоять на гвоздях.